Попрыгунья стрекоза, подведенные глаза, Лето красное пропело, И до осени успела Сняться в клипе, сериале и в тусовочном скандале. Вот октябрь тут как тут, А стрекозу уже зовут Прямо в загородный дом К олигарху. Там ей хлопают и платят. Примеряет она платье, туфли, сапоги, застежки меряют стрекози ножки, осыпают все мехами, кормят супом с потрохами. Лис, закончив выступление и забрав благодарения, стрекоза уже в пути. Ах ты ж Матю иди на огромном теплоходе в модной шляпе по погоде оставляет зиму там. Ну, где трудиться муравья? У Магадане или на Приске, лига скачать в Норильске. Стрекозе уж нет забот, Делом занят ее рот. Стрекоза прям с теплохода Шлет видосы для народа. За штурвалом стрекозел, скор спустившийся орел, Курс он держит на сей шел. Муравьи уху доели, И снуют то тут, то там, по рабочим, по местам. Стрекоза опять поет. Снова занят ее рот. Стрекозел ей мажет спи, Провожает к лимузину. И по белому песочку Посыпает ей цветочки. Вот и кончилась зима. И домой летит она. В самолете серебристом, Закусив икрой зернистой, Выпивает брудершафт. С ней чиновник-демократ. Муравей весной уже пьет сустатку в гараже. Крутит гайки, чинит ладу и кует себе ограду. Отложил заначку в схрон, ну, было бы что для похорон. Стрекозу в аэропорт провожает сам пилот. Там ее встречают дружно всевозможные спецслужбы. Приглашают на банкет, где ждет ее авторитет. Стрекоза всем машет лапкой. Муравей уже с оградкой запирает свой гараж, Отправляется в вояж. Миновав гаишный пост, держит курс он на погост. И где дед лежит с отцом, оградку ставит он торцом. Стрекоза с авторитетом пляшут и поют дуэтом. В огромном во дворце, там, где сфинксы на крыльце, «Тут случается беда», — завопили господа. Тот авторитет по факту избежать не смог инфаркт, Хрипло-охнувший присел и тихонько околел. Стрекоза, конечно, в плач, но заботливый богач до того, как околел, отписать ей все успел. Нервно плакать и рыдать, стрекозе не привыкать. Отслужили панихиду и, приняв судьбы обиду, Держит путь, где муравей, кровью харта Стрекоза при встрече с бывшим поняла, что он тут лишний. Муравей, конечно, тоже понял, здесь ему негоже находиться среди лиц, при которыми все ниц. Да припомнился момент, ну тот стрикози аргумент, что, мол, пусти да обогрей. Да жалкий щебет у дверей, Снег ложится на поля. Что же я наделал, бля? Ведь просилась до весны, Коротал бы с ней сны, Да и ест она немного, А сейчас ее дорога вся усыпана цветами И моими же мечтами. И теперь сырая земля, Дом и вся моя родня. Вот поди и разбери, Что и у кого внутри. Что и как кому придет Что и где кого-то ждет